Одним из символов Таллина является ботанический сад, который находится в восточной части города. Великий первооткрыватель Христофор Колумб в своих записках повествует о том, что встроенные им аборигены ели дыню. На самом деле американские индейцы дегустировали кактус. Семейство кактусовых включает в себе 2000 с лишним видов растений. Кактусы являются сырьем для производства алкогольных напитков, шампуней, сладостей, витаминов, мыла и многих других вещей. Отходы производства скарбливают крупному рогатому скоту. Самые маленькие представители семейства кактусовых блос фельдии, Высота которых достигает всего 1-3 см. Самые крупные в мире кактусы гигантские калифорнийские цыреусы, возраст которых может достигать полутора сотен лет, а высота 20 метров. В стеблях таких кактусов. Содержится до двух тонн пресной воды. Что В печеном виде они считаются настоящим деликатесом среди местных жителей. В Мексике одной из любимых сладостей являются засахаренные ломтики кактуса. Единственный в мире кактусовый сад под открытым небом можно посетить в Монте-Карло. Архитеи одно из старейших семейств растений которая возникла на планете около 145 миллионов лет назад. Орхидеи могут иметь форму крошечных цветков или древовидных лиан. Самые маленькие из них достигают размера лишь в несколько миллиметров. Орхидеи-гиганты вырастают до 35 метров. Среди орхидей встречаются долгожители, способные расти 70 и более лет. В восточных странах распространен напиток солеп, который готовят из клубни орхидей. Существуют мифы, которые интересно излагают историю появления на свет цветов орхидей. В Риме проживала богиня по имени Венера. Она была... Безумно и взаимно влюблена в Адониса, парочка практически не расставалась. Всегда проводили вместе время, гуляли, развлекались. В один день они возвращались с охоты, попадали под грозу, им пришлось укрываться от дождя. В пещере Венера и Адонис не смогли сдержать своих чувств и предались любви. А такой страстью богини слетела туфелька, которая превратилась в орхидею. Всех самых пор цветок принято считать символом женской любви, красоты и сексуальности. Данный миф стал очень популярным среди современного народа, поэтому появилось несколько удивительных фактов. С данный момент.. Существует сорт орхидеи, который прозвали венерин башмачок. Популярный вид клубни некоторых разновидностей орхидеи богаты крахмалом и применяются в медицине для питания слабых больных. Срезанные ростки орхидей сохраняют свежесть в вазе дольше, чем любые другие цветы. Длина лепестков самой огромной в мире орхидеи с научным названием Папио. Орхидеи способны приспосабливаться к любым условиям. Они растут на болотах и отвесных скалах, под землей, в пустыне, тундре и других местах.